Нам досталось наследие Советской империи. У нас 21 автономная национальная республика. Что это такое? Что такое национальное государство? Это государство, в котором определенная группа, мобилизованная в политическом отношении, считает себя а. нацией, б. хозяином этого государства. Все остальные меньшинства, с ними можно обращаться по-разному. Можно в печке жечь, можно, наоборот, гладить по головке. Но они меньшинство, они не претендуют на статус хозяина государства. У нас 21 группа, мобилизованная как нация, считающая себя хозяевами этой республики, как своей национальной территории. И вы можете надорваться, как академик Тишков и объяснять татарам, что они не нация, а часть российской нации. Вот что делаете, что хотите делать, ходите перед ними вверх ногами. Они все равно будут только смеяться. И что вы будете с этим делать? И как вы будете строить федерацию? Вот один человек, у него были ресурсы построить федерацию. Знаете, кто это был? Андропов. А Он помер, он помер. Он действительно не тем занялся. Но перед тем, как помереть за полгода, он вызвал Велихова, и э, второй у него был помощник, э, и приказал им разработать план отмены национальной, э, национально-территориального деления Советского Союза, и переделки всего этого, вы будете смеяться, в 49 штатов. И можно себе представить, что если бы он собрал первых секретарей, республик, посадил бы, посмотрел на них своим взглядом, вот таким белесом, и сказал бы, тут у нас сложилось мнение, что мы вас всех отменяем. Они сказали, ура! Но сейчас уже у нас нет таких ресурсов для того, чтобы... Вот собрать этих товарищей, и чтобы они закричали «Ура!», они должны бояться, как при Андропове. Вы этого хотите? Если нет, то тогда и федерация у нас должна быть крайне асимметричная, крайне сложная. Но туда надо двигаться, но это не будет просто федерация, похожая на Соединенные Штаты.